Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре будет проект называется ECOMI. А, в общем, сейчас я так понимаю, криптосферу начинают завоевывать проекты NFT. А, получается, что у нас интересно, это у нас предметы коллекционирования, редкие, нередкие. То есть, грубо говоря, там это могут быть любые картинки, что угодно, которая будет иметь цифровую ценность. и торгуется на платформе, то есть можно какую-то определенную картинку, либо еще какую-то, я не знаю, там модельку, в принципе, как здесь Batman, не знаю, можно ее просто-напросто урвать, купить, и, соответственно, она потом будет как-то оцениваться, оцениваться дальше. Просто я как бы не особо еще вник полностью, в саму систему NFT, ну как бы понимаю, что она там покупается, торгуется. Но вот я еще пока не совсем полностью не вижу ценность данных разных там лотов. В общем, что нам предоставляет данный проект, она получается, у нас они уже сделали платформу. Опять же, на базе данного токена. Я не знаю, правильно, VV будем называть ее. На которой, соответственно, и можно будет покупать разные там данные там лоты типа как я не знаю известные какие-то там картинки либо еще каких-то там героев в принципе не в этом суть это больше для коллекционеров подходит потому что я чуть по-другому вижу проект также у них есть security wallet интересно сделали первый раз такое видел немного аж обалдел. Обыкновенная, как кредитка, на которой у вас там показывается даже и время, и Bluetooth, То есть, блин, ну сейчас мы об этом поговорим более детально. Идем мы сейчас далее. Попадаем мы на медиум. На медиуме у нас есть топик от данного проекта, от токена ОМИ. В общем, что мы в итоге имеем. Здесь они нам пишут, какая у нас токеномика. То есть, общее количество монет. Какое там предложение было в начале, какое будет дальше. Тип токена GoChain 20, 750 миллиардов монет. Ну и с там это само собой, всем и так все понятно. Также, как развивался проект, краткая история, что там, когда биткоин по 6-7 тысяч долларов стоил, они продали своих токенов по цене одной Сатоши на 50 биткоинов. Соответственно, у них там есть также резервные кошельки на 300 миллиардов, монет там в общем здесь все серьезно можно зайти в смарт-контракт получается проверить по адресу поэтому не знаю вроде бы все пока что достойно у них есть и свое приложение кошелек и своя платформа которую точно также можно все это работает от мобильного телефона на телефон можно будет все это скачать и затестить Давайте более то, что нам ближе. А может, тут у нас вообще и нефтишник, который все шарит. На CoinGecko заходим. Сейчас у нас пошел памп. Сейчас будут очень хорошие новости. Там небольшую инсайдерскую инфу закину. Скоро будет еще одна биржа. Так что есть сейчас момент еще закупиться. И получается, как вы видите, у нас объемы выросли. А до этого объемы были примерно там около 2 миллионов. Цена взлетела, биржа BitForex, а, и будет еще одна биржа. взлета на BitForex, как мы видим, тут у нас какая-то ошибка, блин, я не знаю, что-то она обновляется неправильно. Была монетка, допустим, на уровне, там сколько там у нас она получается, короче, тысячные какие-то, если потом все посчитать, как она помпанула, она с нас она взлетела там, на короткий промежуток времени почти в 2,5 раза. Ну, соответственно, еще добавятся биржи. Но ну, я смотрю по ордерам, а, и как здесь кто-то берет сливай, кто-то берет торгует. А, ордера здесь есть серьезные. Можно более детально потом рассмотреть. Я видел, ордера здесь и покупает по 20 миллионов, и по 40 миллионов данных монет. Ну, то есть, о чем говорит, что люди заинтересованы в данном проекте. Сейчас, наверное, пойдет небольшой откат. На откате можно закупиться. И потом она должна выстрелить. А вот у нас получается сама платформа VV. Есть как на App Store, так и Google. И здесь у нас можно заходить и тариться с помощью данных токенов. То есть, устроить себе коллекцию из разных там я не знаю фигурок картинок ну выглядит в принципе интересно а, блин да выглядит интересно я не знаю как это вообще работает мне что-то подсказывает если в это более детально глубоко вникнуть на этом можно будет точно так же заработать этих, на таких на коллекционировании разных вот этих картинок можно будет заработать хорошие бабки правда еще пока не понял как а, Здесь у нас разные примеры приводятся. Поэтому, кому интересно, можете просто залететь, скачать это приложение. И с помощью данного токена делать получается, покупки, оплаты ну и тому подобное. Вот о чем я говорил. Это именно их Security Wallet. Блин, это обыкновенная карточка. Это карточка с дисплеем, с Bluetooth. Даже зарядка на эту карточку идет. Выглядит, конечно, очень круто. Крутую вещь они сделали, хотя на самом деле мне кажется это максимально все просто, но тем не менее обыкновенная карточка, там под толщине такая же. А, данную карточку тоже можно будет купить, на что в районе 200 баксов стоит, то есть на нее и зарядка, и всякие переходнички там непонятные идут, ну интересная темка. Вот кошелечек можно скачать и получается и заиметь такую карту и с помощью данной карты потом везде оплачивать. Ладно, идем далее. У нас есть белая бумага, блин... Тот, кто решил серьезно вкинуться, либо изучить проект, этот сдуреть можно. У нас по белой бумаге, блин, 34 страницы. Поэтому, если кому интересно, я могу закрепить белую бумагу. И вы как бы сами увидите данный проект изнутри полностью изучите его, ну, конечно, будет это отталкиваться дальше, думать. Ладно, ребята, бумагу мы дочитывать не будем, хотя мы, в принципе, и не начали читать. Так что, такие дела. <как> Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта, поддержите видео лайком, подпиской на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.